Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами попробуем практику на успокоение ума, особенно тревожным знаком, числом, таким как Луна и Раху, ну и всем полезно, если в голове словомешалка не останавливается, если не заснуть или днем мучают мысли. Мы с вами делаем следующим образом. Либо ложимся, либо просто сидим, находим тихое место, где никто не побеспокоит, закрываем глазки и пытаемся расслабиться. Естественно, в этот момент белка в колесе бодро в нашей голове начинает скакать, наши мысли начинают нас тревожить. И в этот момент мы делаем следующее. Как только появляется мысль, мы говорим «Есть стоп». Итак, каждые появляющийся мысли. Мы говорим им «Стоп». Это может быть просто «Стоп» от вас, сказанное в никуда. А можно представить себе любого охранника, любого рыцаря, кого угодно, который отгоняет от вас эти мысли и говорит им «Стоп». Чаще всего очень скоро человек засыпает. Если нет цели заснуть этот день, то просто пока в голове не останется ни одной мысли, мы говорим «Стоп» после чего наше мышление очищается и можно заняться чем-то полезным. Попробуйте и расскажите, что получилось.